А тут, короче, дырка между э, этих молочных желез Позитивный всем привет, с вами Юлия Позитив, И в этом видео я вам хочу показать свои покупочки, которые я купила, собственно говоря, в Ростове Я не знаю, можно их назвать новогодними или нет Но если считать то, что я их покупала в новогоднюю пару, думаю, назвать их новогодними можно и вещей, и косметики Первое вы вообще можете увидеть на мне Мои джинсы Ки Вот Самые обычные джинсы удобные, комфортные носятся хорошо, тянутся Тоже хорошо В общем, обычные джинсы Что там рассказывать-то? Моя любовь Этот огроменный свитер Он Огроменный! Я взяла самый большой размер Потому что, потому что, я не могу. Он такой классный, он такой уютный. Самая обычная розовая, такая кофточка. Не знаю, вот если украсить, будет нарядно. Если ее одеть так, то будет повседневно. Конец. <свят> Тоже самый обычный свитерочек, Такой тепленький, уютненький, мягенький. Он не колючий. В общем, такой классненький. Хороший свиторотик. Этот цвет, честно говоря, я тоже очень полюбила, потому что он какой-то необычный. Он переливается. Ну, это не он необычный, а нитки необычные, скажем так. Но он очень классно сидит на мне, поэтому он мне, в принципе, да и нравится. И он может быть как и нарядным, так и повседневным. Все зависит от того, с чем вы его будете надевать. Но он реально очень круто смотрится. Это вещь просто вещь. Отвечаю. Честно говоря, я от нее безумно, как она круто смотрится. Если вам нужно пойти на выход, или просто пойти погулять в красивое место, или же выйти в кафе, там еще куда-нибудь сходить. Вот она реально сделает вас просто обалденным. Конфетку сделает. Отвечаю. Сделаю. Еще одни джинсы. Честно говоря, эти джинсы я вообще не покупала. Мне их купила мама, потому что я лежала в номере с температурой, и мне нужны были еще одни джинсы. Я их не успела купить просто по своему состоянию. Здоровье И мама купила мне их так на глазок, хороший мама глазок, потому что джинсы офигенные, они на высокую талию, и те, эти джинсы на высокую талию, они тянутся, они очень круто сидят, внизу узенькие, как всем все мы любим. В общем, в принципе, эти джинсы такие же, как и эти, просто которые на мне не темнее, а эти посветлее будут. Разницы никакой. О, и эта тоже мне придают уют и тепла. Так. Вот оно, оно такое, ляпастенькое, классивенькое, серенькое платье. Эм, оно может быть как просто домашним, уютным, уютным, уютным. Но также оно может быть очень нарядным, красивым. В нем, кстати, даже можно встретить Новый год. Ну и платье, в котором я, в принципе, собираюсь встречать Новый год, блестявенькое такое. Ой, если вы видели, как я его одевала, это ж вообще комедия какая-то. Я рукопопу мамы. Честно, тут, получается, идет раз, два, три, четыре дырки. Я его одевала как-то или так, или так, думала, что оно завязывается на бок, может, оно спереди завязывается. А тут, короче, дырка между ä, этих молочных желез. Вот, и я не могла понять, чего-то куда. Голову-то, главное, хватило ума просунуть, а остальное нет. Платье очень красивое, блестит такое. Ну, реально, днем встречного года очень даже можно. Сейчас и я Майкл Корс. Так, сейчас вам покажу их, красивенькие такие. Вот они мои часики. Вот такая класса тень. Они смотрится классно на руке и не подходит ко всему. Честно говоря, когда мне появились часы, я стала их носить всегда. Вот реально. Я даже на телефон перестала смотреть. Я такая, хоп, сколько время, который час, точнее. Пардонте. Габа смотрела. Ответ. Молодец. О, так что Я купила себе тональный крем Пигменты, мне дали два подарочка И я вижу, а, все И мне подарили два подарочка Купила себе тональный крем Честно говоря, я его еще не пробовала Не знаю, как, у мне понравится, не понравится Но интересно Вообще было посмотреть, что это Да как-то, и так-то я еще не посмотрела Он ближе К моему тону лица Светленький С такой пипочкой Тут ляпаешь, и оно ляпается Вот Купила себе розовый пигмент На глазах, как мне рассказывала Девушка в магазин, их и на губу можно Говорит, смотрите, вот у меня Сейчас на губах, думаю, хорошо, не делайте Так больше, но я этого не сказала Я же культурная, ё-моё Так вот, реально крутая штука Берешь пальчиком, макнул туда, на глазик сюда Размазал, да так вообще красотка Не, вы и так у меня все красоточки И красавчики, мои подписчики Но это может сделать вас еще краше И мне подарили два подарочка Там даже написали, что это я про вот эту штуку, это я вам честно говорю, и пигмент я тоже пробовала, она мне не понравилась, это типа как основа под макияж, или это смывает макияж, и тем и так и так можно пользоваться, в итоге мне ни то, ни то не понравилось, ну честно, после этого на моей коже тональный крем вообще сидит отвратительно, я выгляжу как облежая, это, знаете, как в подъезде, когда штукатурка отваливается, вот так же у меня было, я купила себе еще кисточки, вот эта кисточка у меня самая любимая. Это, как я поняла, обычная для румян. А это удобно растошевывать, но все равно это самая-самая любимая и очень удобно наносить тень. Значит, я купила в H&M такую штучку. Это типа как э, подводка и одновременно тушь для ресниц. Э, что я могу сказать? Хрень. Она была упакована, я не видела, как это все происходит, дело. На... Кисточки, которая для подводки, да, она подходит хорошо. Но извините меня, как тушь, она вообще не катит, потому что все блестки они тупо на, на столбе, скажем так. На кисточке ни одной блесточки нет. И я пробовала красить ресницы. Ресницы можно накрасить блесточками, если вы будете использовать кисточку, которая для подводки. Ну ни о чем, честно. Моя любимая подводочка от Диваш кисточкой, которую в этот раз я надеюсь не потеряю ну тут даже говорить нечего, потому что это реально очень крутая подводка, которую я очень люблю, которая держится классно единственное, я ее наношу не этой кисточкой, а я взяла самую обычную кисточку для маникюра, тоненькую ей, рисую стрелки, и тогда получается все очень круто вот, вот эта штука реально классная покажу вам брасматик, это стандарт, я его всегда покупала, у меня просто закончился я его купила, никаких экспериментов не было с этим в общем, если я его беру уже не один раз, естественно, он мне нравится. Я купила себе еще один дезинфектор, дезинфектор вроде бы для рук. Теперь у меня будет такой голубенький, но я им еще не пользуюсь, потому что у меня еще мой старый не закончился, который я в Питере покупала. Кто не видел видео с покупками с Питера, обязательно посмотрите, ссылочка будет вот здесь и внизу в описании основ для макияжа от Maybelline Baby Skin, и реально, вот она мне понравилась, я ее тоже уже покупаю не один раз, и основа классная, ну, правда, когда ваша кожа в отличном состоянии, если она ваша лошится, там ничего не поможет. И я попробовала новинку от L'Oréal Paris, которая мне, кстати, очень понравилась, я ей пользуюсь э, как э, тональный крем, могу пользоваться, как базой, не пользовалась, как пудра нет, ну, больше консилер и тональный крем И реально она мне очень понравилась Вот эта штука крутая, если хотите покупать То покупайте и не сомневайтесь Ну что ж, ребят, я надеюсь, что вам понравилось Это видео было интересным, забавным Ну, может быть, даже смешным где-нибудь С вами была я, Юля Позитив Если оно вам, кстати, понравилось, Пожалуйста, поставьте пальчики вверх Обязательно подписывайтесь на мой канал Мне будет безумно приятно А еще, не Дедушка Мороз по секрету Сказал, что кто не подпишется на мой канал там Дед Мороз подарки под елку не положит. Так что, советую подписаться и обязательно поставить на колокольчик э, свой пальчик, чтобы получать уведомления и видеть мое видео самым-самым первым, мои новогодние видео перед Новым годом. Ребят, всем -а, до встречи, всем пока!